Привет! Сегодня будет совсем не музыкальное видео, хоть и передо мной стоит микрофон. Сегодня я хочу рассказать интересную мотивационную историю каждому из вас. Лично тебе, сидящему перед экраном смартфона, у компьютера, либо перед экраном ноутбука, неважно. Я хочу поведать одну историю о простом парне без денег, без каких-то крутых связей, живущем... В обычном городе, который смог написать трек и получить за это платиновый статус, получить за это деньги, получить за это ротации и так далее. Возможно, эта история замотивирует кого-то из вас, и если это будет так, это будет просто отлично. А пока ты можешь подписаться на мой канал, заварить себе кружечку чая, либо кофе и послушать эту интересную историю. Она будет длинной, так что можешь налить даже две кружки чая. Ну и не забудь печеньки. Ну что ж, а я начну. Начну я, пожалуй, с детства. Некоторые факты, честно говоря, мне вспоминать не хочется, но... Но я хочу поведать историю полностью, поэтому я буду раскрывать все факты, которые случались со мной. Будет ли за них мне стыдно или нет, в принципе, неважно. В детстве очень сложно признаваться, конечно, себе в этом, но в детстве я был очень таким зашуганным ребенком. Я постоянно прятался, надо мной издевались всячески. И, ну, в принципе, я был таким чуваком, который постоянно сидел где-то на задних партах. У меня еще была такая кличка, то есть я не знаю, почему меня назвали так. Почему-то меня называли Жорой. Жорик, Жора и так далее. Ну, хотя меня зовут Михаил, но почему-то, да, ребята во дворе называли меня постоянно Жорик, постоянно как-то пинали. Ну, я был просто не так хорошо физически развит, и я не мог ответить им какой какую-то грубую силу, и, в принципе, я на тот момент смирился, что у меня такая жизнь, и ну, и принял с себя такого Жору. То есть, жил я так очень долго, наверное, да, лидерских качеств у меня никаких не было. Существовал, наверное, я до седьмого класса таким вот жориком, которого постоянно вот так вот, не знаю, подпинывали, которому постоянно давали так вот пинка в коридоре, над которым смеялись. И, в принципе, я не думаю, что в жизни может быть как-то по-другому. Естественно, родителям я об этом не рассказывал, потому что, ну, какой нормальный пацан, да, будет рассказывать об этом родителям, да и, в принципе, смысла в этом не было. Я помню, у нас был один мой одноклассник, его звали Саша, он как-то рассказал своим родителям о том, что его вот так вот задирают, его тоже очень сильно обзывали, не так, конечно, как меня, и родители, его родители пришли в школу. В общем, он рассказал своим родителям, они пришли в школу и начали как бы публично, как-то, и хотели как-то публично унизить его обидчиков, но, честно говоря, это была плохая идея, потому что из-за этого его стали гнобить еще сильнее. Тогда я почувствовал себя немножко выше, что ли, этого человека. То есть, ну, гнобили уже его, а не меня. То есть, на меня особого внимания не обращали. Так иногда кричали, то есть, там, Жорик, Жоридзе и так далее. То есть, ну, в принципе, про меня немножко забыли. Я, в принципе, был таким аутсайдером класса до седьмого. То есть, ну... Пока у нас не началась химия, в седьмом классе к нам пришла учительница, такая, в принципе, интересная женщина, которая начала нам объяснять химию. Мне эта наука понравилась сразу, то есть, и я как-то выделялся из всего класса. То есть, я постоянно тянул вот так руку к доске, опросился, вот когда у нас пошла. Тема с валентностями, пошла тема с соединениями. Я был просто бог, и весь класс смотрел на меня и удивлялся, как же так. То есть я не занимался где-то дополнительно. И, в принципе, по точным наукам, ну, у меня всегда были такие пробелы. А тут, то есть, ну, казалось бы, точная наука, химия очень сложна, мне надавалось очень легко. Я хорошо себя проявил. То есть, когда у нас начались различные темы с соединениями, то есть, я очень хорошо соединял такие металлы, то есть как платина, серебро, бронза. Мне это очень легко давалось, то есть эти уравнения. Однажды, когда я участвовал даже на Олимпиаде по химии, то есть я занял первое место в нашей области, там нужно было из подручных средств получить платиновое соединение, то есть и также карбон. То есть карбон я, конечно, не смог получить, не помню почему, но платину у меня получить получилось, как говорится, да, я занял первое место, все хлопали, все радовались, и тогда уже меня перестали называть Жориком, да, и называли Михаил, то есть, ну, в принципе, я как бы повысил свою репутацию, стал чувствовать себя немножечко лучше, но все равно в душе я чувствовал себя таким неким аутсайдером, мне хотелось прыгнуть куда-то еще выше, показать, что я способен на что-то, грандиозные, ну, нежели решать вот эти вот уравнения. И, в принципе, они немножко мне надоедали, но вот уравнение на платину я э, решал каждый день, то есть я каждый день пытался получать платину из различных элементов, то есть э, из ферма, из золота, из э, даже из кислорода я пытался, но, к сожалению, на тетради я все это делал, но получалось не всегда. Мои родители даже называли меня платиновый мальчик, потому что я очень много говорил про платиновые соединения, про платину и так далее, то есть, да, ну, с детства, мне кажется, это все пошло. Затем я стал заниматься музыкой, к тому времени я ходил в музыкальную школу, то есть я с первого класса занимался музыкой, Но в принципе, я не понимал, зачем я это делаю, я это делал, потому что мои родители, ну, хотели, чтобы я занимался музыкой, я поэтому, ну, не хотел их расстраивать и делал то, что они хотят. Ходил, занимался на фортепиано, впоследствии, конечно, я ее закончил, и закончил я как раз музыкальную школу в седьмом классе. То есть в седьмом классе у меня появилась химия, в седьмом классе я закончил свое музыкальное образование. На тот момент мне было 14 лет, я уже был с красным дипломом, и то есть, ну, меня уже все знали как хорошего химика, который мог получить платину из любых вообще любых веществ. То есть, да, к концу седьмого класса я уже стала получать платину из э, вообще любых соединений, то есть у меня выходило уравнение платины. А мои учителя очень сильно удивлялись, к нам приезжали даже некоторые ученые, конечно, не какие-то большие ученые, а просто из Москвы, они хотели меня взять даже в свой университет, но, к сожалению, мне тогда не было 16 лет, поэтому ей мне пришлось остаться. Так вот, на тот момент мне было порядка уже 14 лет, я стала заниматься музыкой, я стал писать свои первые треки, и мне всегда хотелось подать их на какой-нибудь лейбл, но я не знал, как это сделать, то есть, но ну, я видел эти клипы по телевизору яркие, которые, ну, прям просто пестрят вот этим богатством. Мне тоже хотелось получать деньги за свою музыку, но я не мог этого сделать, потому что я не знал а, каких-то рычагов, то есть, как, как мне можно подать на лейбл свой трек. Тогда я познакомился с одним человеком, мне было уже лет, наверное, 15, его звали Андрей. Он работал на студии у нас в городе, город у нас был маленький, у нас была всего лишь одна студия на тот момент, он услышал мои работы в тот момент, то есть ну, я только начинал. И он сказал, давай, я могу записывать тебе треки, то есть, ну, сводить все это дело всего лишь за, ну, где-то тогда было за 100 рублей, хотя все записывались за 500. То есть сделал такую скидку. И в тот момент я стал более активно, плотно заниматься музыкой. Я стал записывать треки. Все стали мне еще больше уважать, и о моем прозвище уже забыли, то есть, ну когда даже спрашивали, а что там, где Жорик? Ну, все просто такие говорили, чувак, кто это вообще, кому да? А На Сашей в то время еще ну, издевались все так же, то есть до 9 класса, пока он не перевез в другую школу. Ну, это, в принципе, я сейчас отошел от темы. То есть так протекала моя жизнь вплоть, наверное, до лет 17-18, когда я не купил себе такое студийное оборудование ну в принципе микрофона которые я записываю сейчас и стал я писать треки дома потому что андрей к сожалению погиб и мне некому было некому было записывать меня за 100 рублей все хотели больших денег а я тогда их не имел ну и вот кстати еще есть одна стыдная история но это уже в другой раз кстати на этих треков и вот в тот момент я увидел Запись, что проводится набор на такой микстейп вот очень известного битмейкера, его зовут Глори Он создавал биты таким популярным исполнителем, как Бамбл Бизи. То есть Бамбл Биззи тогда был просто всех на слуху и я был в шоке, что ж, ничего себе, можно просто отправить трек И попасть на микстейп к этому чуваку То есть он говорил, что сделает бит там, сведет трек и сделает такой вот микс из фрешманов. Я, конечно же, ему написал, и я был очень удивлен, когда он ответил мне, что я прохожу на этот микстейп. В тот момент я был просто на седьмом небе отчасти, потому что я думаю, что к таким людям... То есть тогда я вообще не думал, что можно вот так вот заобщаться с такими довольно-таки известными людьми. И вот для меня было шоком, что я попал на этот микстейп, я сдал свой трек, и почему-то мне стало казаться, что я наконец-таки обрету популярность и наконец-таки смогу получать деньги за свою музыку, потому что Кирилл э, выкладывал все эти треки на площадки цифровые, для меня это был вообще вот таким вот просто шоком. И, к сожалению, мои мечты разрушились, э, потому что, когда мы выпустили микстейп, э, Кирилл поступил более выгодное предложение, э, то есть он работал с одним довольно-таки известным американским исполнителем, если кто знает, это A$AP Moop из тусовки A$AP Rocky, и поэтому Кирилл как-то выпустил наш микстейп, но ну, в принципе, он его забросил, и я подумал то, что все, на этом, как бы, карьера окончена, то есть, ну, я думал, что вот-вот-вот придет -вот -вот, тот момент, когда я начну наконец-таки получать деньги за свое творчество, я могу, я смогу не работать и заниматься только музыкой, но оказалось, что это была лишь большая иллюзия. Дальше в моей жизни произошли некие изменения с моим здоровьем. То есть однажды, когда я бегал на физкультуре уже в университете, я к тому времени учился в университете на первом курсе, у меня очень сильно стало болеть вот это вот место. То есть, ну, вот здесь. Физрук у нас был очень такой злой, и он сказал то, что, ну... И в тот момент я сказал физруку то, что я не могу бежать, у меня болит вот эта вот часть. На что он сказал, беги, беги сильнее, то есть беги, не оглядывайся. В тот момент мы сдавали нормативы, и в нашем университете была комиссия, но ну, то есть ему было абсолютно все равно на мое здоровье. А, тогда я упал, потерял сознание, и очнулся я уже в больнице. Очнулся я в больнице, и у меня очень сильно болела вот эта вот часть, а Когда я посмотрел на нее, я был просто в шоке, потому что когда я посмотрел, что здесь у меня находится, я просто впал в ступор, потому что здесь у меня был такой шрам. То есть, и когда я спросил у докторов, что произошло, оказалось, то, что в тот момент в детстве, когда я соединял платину из различных элементов, получилось так, что я постоянно вдыхал в себя вот такие едкие химические пары. И они образовали язву, которая находилась у меня вот, ну, вот в этом месте. И мне пришлось э, вскрыть вот это вот место, вспороть, грубо говоря, мой живот и э, вытащить оттуда частички платины. Потому что за долгое время, пока они находились там, они приобрели уже из газа, который я вдыхал день за днем, потому что я получал платину каждый день. Э, они осели и превратились в вот такие вот маленькие шарики. Ну, еле заметные, конечно, ну примерно вот. Ну, вот как заусенец, да. И их было там очень много, около 500 штук. И из-за этого мне очень было сложно дышать. Я думаю, что, ну, наверное, я плохо физически развит. А оказалось, что все проблемы были вот в этом. А, ну, так вот, то есть я также занимался музыкой и хотел добиться также высот. То есть, ну, у меня опять же не получалось, потому что у меня не было каких-то гигантских бюджетов, которых я мог потратить на рекламу, то есть которые я мог вложить куда-то. И в принципе у меня проходила вот так вот жизнь, и потом одним таким вот прекрасным соседним утром мне написал Кирилл. Он сказал то, что он закончил работу с Ace мобом. то есть к тому времени тусовка Ace Broke то ли распалась, то ли еще что-то я уже не припомню. И он предложил мне начать делать музыку, то есть заново. Он говорит, он мне сказал, давай просто возьмем и перевернем игру. То есть к тому времени он работал уже с такими артистами, как Обладает, как Давид Мур Султан, также как Сергей Лазарев, тоже он продюсировал один трек ему, и он сказал, давай будем делать музыку, то есть ну, сделаем что-то новое в индустрии. Тогда мы стали мониторить, какие у нас есть такие интересные инфоповоды, какие есть мемы. Мы делали очень много музыки, которая впоследствии не выходила, потому что ну, нам самим она не нравилась. Мы делали трек про Gangnam Style, но к тому времени этот мем уже был не актуален. Делали мем про... делали треки про K-pop. Ну, в принципе, все мемы, которые у нас встречались, мы про них делали трек сразу же в этот же день, иногда даже по два трека. Я часто не спал, и у меня вот такие вот круги под глазами остались до сих пор. Но, к сожалению, эти треки не выходили. Что-то Кириллу не нравилось, что-то мне. И, в принципе, вот так вот мы их в долгий ящик все их засовывали. Потом мы все-таки решили сделать трек про дурку, то есть про палату. Это мем такой был свежий. Мы сказали себе, давай, ну, то есть возьмем этот трек и дойдем до конца. Кирилл был очень тогда... Таким вот эмоциональным человеком он часто плакал, он мог позвонить мне в 4 утра и просто начать рыдать. Я очень часто думаю, что такое, ну как, как ему помочь, но он просто рыдал, и то есть, ну мне приходилось просыпаться, я очень тогда плохо спал, то есть из-за своей болезни, из-за своей работы, я в то время работал на стройке, то есть мы там квали полы, делали там вот эти облицовки, то есть, ну очень такой, такой неблагодарный труд, никому не советую работать на стройке. И вот Кирилл он мог позвонить мне, и он просто мог рыдать 4, в 4 утра, мог позвонить в 5 утра, он просто рыдал, потому что он тоже хотел стать популярным, но, к сожалению, вот эти связи, они обрывались, и он ну, как бы опять оставался он no у хотя у него была уже какая-то аудитория. И вот однажды я ну, приготовился к тому, что он снова будет рыдать. Я обычно откладывал телефон вот так на тумбочку рядом с кроватью и просто ну, засыпал под его плащ, можно сказать. И в тот день шел дождь, и Кирилл сказал мне, то есть вместо своего плача обычно он сказал, давай создадим трек про дурку, то есть про новый мем. Я был в шоке, потому что это была реально интересная идея. Мы в тот же момент начали писать. Я стал записывать, сначала я записывал скрим вокал, то есть ну, очень сильно кричал, ко мне приехала полиция сначала, потому что соседи вызвали полицию, мне пришлось объяснять перед полицией, объясняться, то есть рассказывать свою историю, что мы создаем трек, это очень важно, они в принципе оценили нашу идею и ну, даже никакого штрафа они в принципе мне не дали, хотя я нарушил такое спокойствия моих соседей, за что мне до сих пор стыдно. Ну и вот, в общем, мы записали этот трек, он получился очень хорошим, я думаю, многие из вас уже его слышали, если не слышали, то ну, в описании будет все, не буду об этом много говорить, ну или по подсказке. И вот наш трек был записан, и я сказал Кирилу, то есть, он все еще рыдал, то есть, по ночам, но он плакал уже довольно-таки редко. И я сказал, давай, давай мы подадим этот трек на лейбл, то есть, да, и мы наконец-таки добьемся какого-то успеха, то есть мы не будем записывать нового материала, пока мы не добьемся успеха вот тут. Кирилл оценил мою идею, и мы стали отправлять на все лейблы, то есть все лейблы нам отвечали отказом, а Кирилл даже ходил в Газголдер, то есть он лично встречался с Бастой, потому что у них был старый коннект, но Баста тоже не оценил эту историю, и, ну, опять мы остались ни с чем, то есть... У нас было уже около 300, наверное, около треков, которых мы не выпустили. И, и вот этот вот новый. То есть, ну, опять делать что-то, это вообще бесполезно. И тогда Кирилл сказал мне, давай или мы сделаем этот трек и пропиарим его, то есть везде и попадем на лейбл, или мы, то есть, вообще перестанем заниматься музыкой. То есть поставил меня перед выбором. Я стал читать много книг о том, как продвигать музыку, то есть как это делали в 60-х годах в СССР, то есть когда не было еще таргетинга. Стал просто подходить на улицу к людям ну, от отчаяния, от безысходности и говорить им, ну, послушайте мой трек, то есть как вам. И многие почему-то говорили, что им нравится, очень много людей. То есть я мог просто уже в автобусе подойти к человеку и дать ему наушники и сказать, послушай мой трек, этот трек про дурку. И многие люди слушают, то есть бабушки, дедушки, ну, достаточно много людей. Вот так продолжалось, наверное, два месяца, то есть я уже не знал, как можно то есть, повлиять на эту ситуацию, потому что, ну, никаких путей решений я не видел. И вот э, мне тоже одним утром пишет Кирилл, что с ним связался лейбл Sony Music. Мы были просто в шоке, потому что такой крупный лейбл, и, ну, в принципе, мы про него даже не думали, потому что, ну, какой лейбл будет читать сообщения от таких людей, как мы, то есть ноунеймов. И вот, э, то есть Кирилл сказал мне то, что они приняли трек, они даже дали нам гонорар, э, на тот момент было 400 долларов на двоих, э, и Кирилл сказал то, что они будут работать, будут забирать себе 10% э, от нашего дохода себе после того как они пропиарят этот трек на всех площадках мы были просто в шоке и нам упало столько много денег что я до сих пор могу не работать и заниматься творчеством то есть ну примерно это уже около двух долларов наверное на каждого ну и плюс Sony Music также они нам отчисляют ежедневно то есть такие вот небольшие такие плюшки как новым артистам гонорары на там музыку на запись сведения и так далее а, то есть ну и вот Получается, пять лет, наверное, я потратил своей жизни на то, чтобы создать что-то интересное, чтобы стать популярным. У меня были взлеты и падения, и сейчас, наконец-таки, я пришел к чему я хотел. Рад ли я? Конечно, я, несомненно, рад, что я могу заниматься творчеством и получать деньги. И, Конечно же, большое спасибо Кириллу, я думаю, без него бы этого не было. Что я хочу сказать этим видео? Ни в коем случае не думайте, что я решил как бы ну, по флекси своей истории. Нет, совсем нет. Я хочу доказать то, что каждый из вас, каждый может добиться такого же результата или даже больше. То есть, ну, вам не обязательно заниматься музыкой, может кто-то из вас хорошо рисует. Ну, там, кто-то из вас какой-то гениальный инженер. То есть, но ну, нельзя останавливаться на тех моментах, когда у тебя что-то не получается. Нужно всегда идти вперед. И как говорил Кирилл Глори, то есть переворачивать игру. То есть и однажды, как и мне. То есть я мог сдаться еще тогда, в самом начале пути. И возможно у меня бы ничего не получилось. Возможно. То есть возможно мне повезло, но мне кажется то, что ежедневный мой труд, он вознаградился вот так вот. Что я хочу сказать. Ни в коем случае не останавливайтесь, дети, до конца. То есть и у вас все получится. Ни в коем случае не сдавайтесь, то есть, даже если вы плачете в 4 утра, как Кирилл, то есть, ну, находите в себе силы работать дальше. Он рыдал каждый раз в 4 утра, но все равно работал. То есть, все равно создавал музыку. То есть, ну, его труд он оказался оправданным. Я хочу сказать большое спасибо судьбе за то, что она предоставила мне такой шанс. Большое спасибо судьбе, что познакомил меня с Кириллом. И ни в коем случае. Не останавливайтесь, если у вас что-то не получается, я верю, то есть, что у каждого из вас есть хоть какой-то талант, который вы можете развивать и добиться в нем просто неимоверных высот. Главное, что у вас в голове, главное, что вы верите и главное, что у вас в сердце. Если в сердце у вас живет мечта, то она будет жить до того момента, пока вы не дойдете до нее, пока вы не добьетесь цели. Ну что ж, я рассказал такую вот свою интересную историю, которую я хотел давно поведать. У меня все-таки появилась небольшая аудитория, и я могу осветить такой вот мотивационный момент. Так что верьте в себя, не забудьте подписаться на мой канал. Я буду выкладывать еще много интересных видео. Я хочу добиться второй своей цели, которая у меня в приоритете. Я думаю, у меня получится, и не за такой большой строк, как с музыкой. Кстати, не забудьте подписаться на мой инстаграм. Как обычно, всем пучмане, шле-шле!